Всем привет, дорогие друзья! Мы на канале SmartWatch, канал только о смарт-часах. Рынок вообще наш современный в 2023 году уже насыщен носимыми устройствами, в частности часами. Их очень много и всяких разных на любой вкус, цвет и так далее и тому подобное. Но все же этот рынок все только еще развивается, потому что хоть часов и много, вот действительно полезных приложений для этих часов очень мало. И я, так скажем, хожу в интернете, ищу более-менее какие-то приложения, которые, на мой взгляд, заслуживают внимания и действительно могут помочь человеку. И стремлюсь их освещать. Так вот, нашел я это приложение. Одно из тех многих, которые я еще буду освещать, это «Счастливая какашка». Как ни странно, вот так вот оно звучит по-детски. Хотя приложение это не совсем детское, потому что содержит очень много всевозможных настроечек и действительно может помочь. Помочь кому? А помочь тем, у кого проблемы со стулом. Короче, по-большому сходить сложности какие-либо бывают у этих людей, поэтому это приложение признано именно к этому. Есть там всевозможные настройки, оно, конечно же, по-моему, по подписке, не по-моему, а точно по подписке, и если у вас есть возможность, и действительно, так скажем, оно вам нужно, то придется, конечно, заплатить. Что там есть? Всевозможные графики, настройки, даже есть расслабляющая музыка, дорогие друзья, музончик такой расслабляющий для того, чтобы вы сели и спокойненько, так скажем, ну, сделали свое нелегкое дело. Другими словами, попробуйте, если вдруг вам это интересно, и вы в этом нуждаетесь, ну и напишите комментарий, насколько данное приложение эффективно. Я понимаю, что это комментарий, если он и будет, то он будет ей минутно, не завтра или послезавтра, ну а как минимум через месяцок. Поэтому я с удовольствием буду ждать все-таки ваших, Комментарий. Вы же, дорогие друзья, лайк, подписочка, колокольчик. Не забывайте, телеграм-канал, все в описании. Пока.